Компактный кроссовер Mitsubishi ISX наконец-то сменил поколение. Однако вместо радости поклонники марки издали вздох разочарования. Основания к этому есть, ведь новые Mitsubishi — это не Mitsubishi. Перед нами европейский Renault Captur, сменивший Лазанш на три бриллианта. По сути, японский ASX попросту сняли с производства. Впрочем, после присоединения Mitsubishi к альянсу Renault-Nissan подобные перемены в модельном ряду были вполне ожидаемы. Справедливости ради отметим, что уходящий ASX был пред в Японии в далеком 2010 году, и смены поколений за 12 лет не дождался. Более того, его построили на платформе GS, разработанной совместно с Daimler Chrysler еще в середине 2000-х. Новая машина заметно компактнее, длина уменьшилась на 14 см, дизайн же обсуждать бессмысленно, кузов даже в деталях не отличается от капюра. Скажем, задняя камера, изначально спрятанная в реношный ромб, осталась висеть на багажной двери в отдельном корпусе. В интерьере отличий от Рено тоже немного. Панель приборов может быть как аналоговой, так и цифровой. причем цифровая предлагается в двух версиях — на 7 или 10 дюймов. Вертикальный экран мультимедиа тоже можно выбрать поменьше или побольше — 7 или 9-дюймовый. Набор систем безопасности довольно широк, а вот трансмиссии 4 на 4 нет и не будет. Ведь у исходного Еврокоптура ее тоже нет. И это в автомобиле марки Mitsubishi, известной своими полноприводниками. Силовые агрегаты почти копируют французского родственника. Нужна версия попроще, выбирая машину с 90-сильной 1-литровой турботройкой. Старшая версия представляет собой мягкий гибрид с надувной четверкой 1.3 и стартер-генератором. На вершине гаммы есть еще два полноценных гибрида e с атмосферным бензиновым мотором. Обычный с батареей на 1,5 кВт часа и подзаряжаемый с батареей на 10,5 кВт часа позволяющий проехать полсотни километров, не запуская ДВС. Мощность 143 и 159 лошадиных сил соответственно. В продаже новинка появится весной 2023 года. Сборку предсказуемо наладят на испанском заводе бок о бок с Каптюром. Удивляться тут нечему, новая стратегия Mitsubishi предполагала, если не уход из Европы, то сворачивание разработок отдельных моделей для европейского рынка, хотя тот же Outlander, переведенный на платформу Альянса, сохранил самобытность.